Продолжим нашу тему. Итак, смотрите, сейчас нам с вами что будет нужно сделать? Вы сейчас берете свой рунический код и накладываете его на древо ивдросик. То есть смотрите, где в какой части древа ивдросика реализуется ваш ноги. Для того, чтобы это правильно понять, мы условно поделим древо на четыре части вертикаль по оси Азгар хейм и горизонталь, и йодунхейм в И разделив вот так на четыре части, попробуйте посмотреть, где локализуются ваши руны. Причем, если у вас необратимые руны, то является и проводником, и ключом, значит вы отмечаете ее дважды, как проводник и как ключом. И убезьте, пожалуйста, определенный припас. Такой отсмотр своего рунического кода на проекции тревоги гросит также может нам дать определенную.. Картину, картину своей собственной жизни. Почему? Потому что каждая ну как мы с вами знаем, она, являясь, например, проводником между двумя мирами, делает следующее. Она подтягивает вибрации этих самых миров. И вибрации эти подтягиваются исключительно через ваше внутреннее сознание. Таким образом, под эти вибрации ваше сознание мутирует. Оно становится восприимчивым только к этим вибрациям и никаким другим. Понятное сказание? Значит, соответственно, если какие-то руны, если какие-то частоты в сознание не заходят, а это значит, что эти качества, которые несут эти руны, в сознании всегда будут атрофированы. Это понятно? И первый проход по старшему футарку как раз вам и, наверное, и показал то были руны, которые давали максимальный эффект трансформации. И эти руны, скорее всего, к вашему румическому коду никакого отношения не имеют. А как раз напротив, если вы посмотрите, где они расположены, то увидите, что они находятся как раз в тех областях, которые далеки от вашего, от локализации рун вашего румического кода. Знаете, как что-то новое, когда заходит в сознание, оно дает в ощущениях максимальный эффект. Максимальный а когда сознание привыкает к каким-то частотам, оно прекращает перестает вообще их замечать. Они становятся естественными. Становятся естественными. Как мы, например, живем сейчас в потоке радиоуголов, да? и мы их совершенно не чувствуем. А попади в наше пространство человек, живущий, например, в какой-нибудь американской серии, где мобильных телефонов нет. Он сразу почувствует определенное недомогание, Почему? потому что для его сознания эти вибрации, они жестокие, они достаточно неприятные. И так гадает. Понятно объясню. Значит, соответственно, мы можем сделать вывод, что предыдущие проблемы, проблемы в жизни возникали как раз из-за того, что сознание было перекошено с точки зрения локализации рум своего рунического хода, нагрели их трассели, они были перекошены сильно. Например, руны локализуются в нижней половине, в основном все, к примеру, или большинство из них. Это говорит о том, что сознание специфически трансформируется за все время включенности в эти руны, все время включенности в эти вибрации оно специфически трансформируется, накладывается состояние на психику, и психика начинает работать в основном на восприятие плотных и низких частот, какие, собственно говоря, и присутствуют в нижней части. Выражается это в следующих жизненных эффектах. Например, вы. Достаточно успешно что-либо материализовывать. То есть в принципе проблем с материализацией как таковой нет. Но всегда это происходит с таким трудом, с такой тяжестью, с такой усталостью, именно физической. Это так берет по физическому телу, что добыча ресурсов превращается в подвиг, просто в При этом при всем психика начинает слишком болезненно воспринимать все обстоятельства жизни. То есть все, что происходит с вами, воспринимается гиперчувствуете. Нет ни одной легкой мысли. Каждая мысль невероятно тяжела. Тяжела. Чтобы легко проделать какое-то мероприятие, у вас этого никогда не получается. Вы не живете Поверхностно. Вы живете, как бы не, по земле не ходите, а просто на метр вниз ногами загребаете и вот это вот все с собой вместе. Да, То есть после вас остается вспаханное поле, но каким трудом. И напротив, если руны ваши локализуются, в основном в верхней части, жизнь достаточно легка, но материального эффекта как не было, так и нет. То есть вам все интересно, вы что называется, как будто пархаете над пространством, не касаясь земли вообще, но это как гоняться за воздушным змеем. Может, поймаете, может, нет. Добычи какой-то ресурс из этого мира самостоятельно практически невозможно, только если перепадет от ближнего. Но никак не. У кого такая ситуация? Похоже? Похоже. Если руны в основном локализуются в левой части древа Игдрасиль, то есть в верхней и в нижней, а здесь психика трансформируется под эти вибрации таким образом, что вам вы вынуждены постоянно жить состоянием прошлого, состоянием вчерашнего дня. У вас как будто не существует будущего для вас. Вы пережевываете прошлое бесконечно. И хорошо, если это как-то совпадает с вашей профессией, например, историк. Оно хоть как-то оправдано да, в этом отношении. А если вы не историк, даже не архивариус и не занимаетесь, профессионально-прошлом человеческого мира, то это наносит на сознание достаточно большую нагрузку. Вы не можете посмотреть в будущее. Вы такое, такое ощущение, как будто вы в будущее идете из прошлого, в будущее идете спиной. Ваш взгляд устремлен всегда назад. А что... Творится в завтрашнем дне, вы не видите. Соответственно, не видите, у вас, как правило, отсутствуют желания, которые тянут вас в вчерашний день, и всегда вам нужен какой-то паровоз, да, потому что вы в данном случае вагон, вы не видите, куда вы идете, вы не можете быть полноценным хозяином своей собственной жизни. Такое построение психики оно делает человека зависимым, зависимым от того, кто находится рядом. Напротив, если Руны собственного рунического кода локализуются в правой части древа Игдрасиль, в верхней или в нижней, то, соответственно, сознание против, имеет противоположный эффект. Оно смотрит в будущее, совершенно не оглядываясь на прошлое. Человек живет, как будто у него нет прошлого. Он, у него короткая память. Он не э, помнит добра, он не помнит зла. Он идет за своей собственной мечтой и порой иногда успешно, просто не всегда замечает, как к нему в хвост пристраиваются различные нахлебники. Потому что для них, для всех он как раз начинает выступать в качестве паровоза и только лишь через какое-то время он начинает понимать, что что-то ему тяжеловато идти как-то стало. Да? И если он оглянется назад, то он увидит, что там уже хвост из 15 вагонов прицепился. И все радуются, знаете, как вот в том мультике Улоси на рогах. О, все все сидит. Да? Вот. И пока этот лось не сделает вот так вот, да, все, все на нем уедут, а у него бедология хребет отваливается. А, периодически такое сбрасывание происходит, но только лишь периодически, да, когда уже совсем-совсем не в моготу. Вот такая вот специфика жизни при подобной локализации. А все почему? Потому что если сознание перекашивается как-то по древу и то сама магия, руническая магия, сама магия системы дополнит вас до целого теми, у кого есть противоположные качества. Вы идете по жизни легко в качестве паровоза, вот вам вагончики, которые надо тащить. Вы сильно материальны, то есть вы все добываете, да? вот вам для компенсации человек, который. Кишит прожектор, да, но ничего из этих самых своих прожекторов воплотить в жизнь не может. Да? Вы можете воплотить, но у вас прожектов нема. Если вы договоритесь, вы будете дополнять друг друга до целого. Если не договоритесь, один станет э, паразитом, а другой станет жертвой. И обычно так всегда и происходит. Чтобы избежать подобных подобной ситуации, надо выровнять себя под до сил, выровнять себя специально. Но как это сделать? А вот для этого как раз есть. Методика. Для того, чтобы воспользоваться методикой, вы сначала должны наложить свой рунический код на древо, то есть увидеть, где у вас есть перекос и понять, в какой четверти или в какой половине вам не хватает рун. Потому что если бы они у вас там были, то в вашей жизни все бы было достаточно гармонично. Вы бы не нуждались на хлебников или не вынуждены были сам быть каким-нибудь нахлебником, вам бы не было так тяжело, или не было, наоборот, так воздушно, но с нулевым материальным результатом и так далее. То есть вы бы были самодостаточны, целостны. Ваша собственная вунья, она всегда была бы с вами. Но как это сделать? -то... То есть вот это. Вот часть, да. Да? Очень хорошо. Значит, здесь как бы достаточно удачная судьба. Почему? Потому что вы живете в ритме со временем. И для мира вы всегда будете человеком крайне удобным, потому что все очень правильно. Но другое дело, что вы не можете воздействовать на процесс самому. Вы всегда будете зависеть от людей, которые генерируют идею, и всегда будете зависеть от людей, которые эту идею могут воплотить. Потому что ни то, ни другое вы сделать не можете, но зато вы можете дать им правильный темп жизни. Сонастроить их друг с другом, такой универсальный посредник. Связать их друг с другом и получать бесконечную ренту с этого прекрасного процесса. Да? Не самый плохой на эти вариант, потому что это, это работа, общем, это тоже достаточно приличный труд. Единственное, что здесь есть определенное качество зависимости. Ты захочешь что-либо сделать сама и поймешь, я не могу, мне они нужны. Да? И хорошо, если хитрости хватит, не показательные, да? а иногда не хватает. Итак, как же это сделать? Ведь в руническом коде всего три руны, а секторов-то у нас четыре. Даже если три сектора будут заполнены, четвертый всегда будет Недостатки. Вот в этом как раз и заключается подлость всей нашей системы, потому что она не позволит человеку существовать в одиночестве. Она обязательно кого-нибудь к нему воткнёт. Но у нас есть механизм. Механизм, который мы сегодня с вами будем пользоваться. Руны работают как последовательное преображение энергии, когда мы их записываем в формулу. То, что вы сейчас имеете в виде своего рунического хода. Начало, середина, конец. Пришел, развиваем, результат. И формула всегда будет так и работать, последовательное преображение. Но если мы эти руны наложим одну на другую, то мы положим, получим с вами специальный знак, который называется вязь или биндруна, общая руна или став, как он по-другому называется. И при наложении одной руны в другую в рунической магии по закону они начинают работать одновременно. Более того, при наложении одной руны на другую неизбежно появляются дополнительные руны, которые в рунике называются рунами второго плана. И если правильно связать руны между собой, то есть наложить их друг на друга таким универсальным способом, с таким расчетом, чтобы там в вязи получились именно те руны, которые нужны вам для компенсации, а не абы какие, то вы себе автоматически проблему решаете. Вот волшебство рунической магии и мастерство эриля, да, того, кто вяжет руны, да, тот, кто вяжет рун, называется эрилем. И вот мастерство Ирили, как раз заключается в том, чтобы правильно их связать, наложить их друг на друга таким образом, чтобы их вибрации в итоге порождали нечто третье, и это нечто третье дает вам нужные искомые руны. Там, где вас вашего сознания нет, но поскольку вы уже эти нужные вам руны подгрузили в свое сознание, включится они. Ключатся они моментально, потому что они уже там есть. Нужно просто правильно разместить свое сознание в по, э, структуре Древа Игдрасиль. Понятно я объяснила? Mm -hmm. Поэтому сейчас, положив в себя свой рунический код на Древо Игдрасиль, давайте попробуем определить, каких рун вам не хватает. И еще одной подсказкой будет вас, ваш, ваш же собственный опыт. Когда вы проходили через футарг, как уже было сказано выше, были руны, которые давали вам неожиданно сильные ощущения, неожиданно сильную трансформацию. И эти руны как раз из той части Древа Игдрасиль, где вас никогда не было, они потому и давали, потому что вы с ними раньше никогда не соприкасались. Значит именно эти руны вам и нужны. Поэтому вспомните сейчас, пожалуйста, свой путь. Их может быть одна, две, три. Эху, ансу и ну вот здесь как раз та самая история. Да? Устремление в прошлое. Слишком много прошлого в жизни, в жизни прошлого очень. Богатое прошлое, да? а с будущим какая-то переберда. Значит, нужны будут руны из этой четверти и из этой четверти, которые будут уравновешивать, тянуть вас в будущее. Например, Эр. Например, Уру. Например, беркар. Надо вспомнить, что из вышеперечисленных рун или рун, представленных в этой половине древности России, давало вам максимальный сильный эффект. Максимально сильный эффект именно результативный, яркий, трансформирующийся знак. Для этого, конечно, важно обратиться к своим дневниковым записям, к своим воспоминаниям и внимательно еще раз их пролистнуть. Получается... Переход в сторону прошлого. Я сейчас буду а, вы, вам, а, вам, а вам нужно сознание сместить в сторону будущего. Я понимаю, а мне, мне непонятно, вверх или вниз. И то, и другое. А, то есть... У вас вообще по этой части, по правой части не представлено ни одной руны. Соответственно, у вас в сознании не прописано, что ваше сознание может смотреть в будущее. Оно смотрит только в прошлое. Вы как раз и есть тот самый паровоз э, вагон, который смотрит спиной вперед. И зависеть от людей, которые вас тащат. Причем вы не знаете, куда они вас тащит. Вы будете всегда паровозом, ведомы. Хорошо, если порыться, а если нет. Итак, коллеги, смотрите, вы сейчас должны определить, определить, какие руны вам нужны. Вписать их это великое искусство. Сейчас я вам буду говорить все правила подобного вписания. Просто вы должны это уже видеть. Если у вас эти руны будут, то в вашей жизни появится. Силы, которые раньше отсутствовали. Эти силы, проникнув в ваш разум, проникнув в ваше сознание, эти руны будут самыми активными из всего футарка плюс те, которые у вас уже есть. Начнется дополнительная трансформация, прежде всего по выравниванию, по соблюдению закона равновесия. А это значит, что эгрегориальное пространство в какой-то момент перестанет воздействовать на вас, выравнивая, дополняя вас до целого совершенно ненужными вам ситуациями и людьми. То есть произойдет небольшое эгрегориальное ослабление. Постепенно, постепенно, но неизбежно. Но неизбежно. Значит, соответственно, и вы получите некие качества личности, которые никогда больше не допустят, чтобы вас система дополняла по своим правилам. Вы становитесь самодостаточной единицей, но при этом вы должны понимать, что если этим долгое время занимались кто-то из ваших близких, значит, соответственно, ваше сознание начнет их от себя отводить, потому что в них уже не будет нужно, Они начнут обременять вас, еще больше утяжелять только в другую сторону. Это особенность подобного выравнивания. До сих пор они воздействовали, компенсируя вас, недостаток вашего сознания. Если вы сами становитесь самодостаточными, они перестают вас компенсировать. А это значит, что происходит с ними? То есть нужно увернуть. Меняется, меняется сам, сам принцип отношений. Сам принцип отношений меняется. И они уже не будут такими, какие они есть сейчас. Люди это существа привычки. Люди к чему-то привыкают, в том числе и к форме отношений. Значит, соответственно, именно с теми людьми, кто выполнял функцию, Рум, которую вы впишете в себя, как компенсирующий, они эту функцию выполнять не будут, потому что человек слабее. Рум. Значит, соответственно, либо ему придется пересматривать отношения с вами, а происходят эти процессы, как правило, всегда недобровольные достаточно сложновато для обоих, потому что люди существа привычки.